Привет! Наверное, сегодня будем делать заключительный выпуск по проблемным страховым компаниям, как я и планировал. По крайней мере, пока. То есть, Дальше будем смотреть, как будет развиваться событие по 9 месяцам 2021 года. Если что-то будет меняться, то, безусловно, вернемся к теме. То есть сегодня у нас два момента, о которых я хотел бы рассказать. Первое, это вопрос, который всех волнует, можно ли подать в суд на виновника, если страховая компания проблемная и физически ее не существует, либо она не платит. И второй момент, это международная страховая компания с учетом особенностей э, ее выхода с рынка. Оставайтесь с нами, смотрите выпуск. Э, вопрос по э, возможности взыскать э, сумму возмещения причиненного ущерба с виновника ДТП. Все задают, когда звонят, всех интересует, а как же так, а можно ли или нельзя. Значит, ситуация на сегодняшний день следующая. Мы раньше когда-то снимали выпуск, если вы еще его найдете, мне даже кто-то писал в комментариях о том, что практика судебная, которая существовала до 2018 года, позволяла такие вещи. То есть там потерпевший сам принимал решение, о том, что он может либо реализовать свои требования непосредственно к страховой компании, либо к виновнику. Я не буду умничать, рассказывать там про деликтные отношения и так далее. Кто-то мне писал там про абсолютное право. Извиняюсь, если что кому-то не успел ответить. Суть такая, что после 2018 года такие решения удовлетворяться перестали. То есть что-то еще там, вот когда большая палата модельное решение летом 2018 года приняла, там были еще какие-то варианты, кто завис на моторно-транспортном страховом бюро. У меня были решения и туда и сюда, но потом практика плюс-минус стала однородная. То есть есть договор страхования, взыскать с нельзя. Но если вы посмотрите прошлый выпуск, в котором я рассказывал о том, что у нас есть оценка, есть, например, там даже ремориальный ремонт автомобиля, есть материальный ущерб с износом. Так вот разница между стоимостью ремонта с новыми запасными частями и стоимостью ремонта с износом это вполне на сегодняшний день в текущей судебной практике перекладывается на виновника ДТП. Поэтому в рамках материального ущерба предъявить требования нельзя, а вот в рамках разницы между восстановительным ремонтом и материальным ущербом можно. И если машина, чем она старше, тем, соответственно, износ больше, тем разница, чем больше там запчастей к замене, тем больше разница. Соответственно, пользоваться этим можно, особенно в текущей ситуации, заявлять такие требования можно, и суды такие иски удовлетворяют. Нужны ссылки на реестр, пожалуйста, пишите, я дам. Ну и еще есть вопрос, который меня э, волнует и мне он интересен. И я знаю, кстати, что среди подписчиков там есть люди из моторно-транспортного страхового бюро. Вот было бы интересно в комментариях, например, послушать их мнение. Вот у нас международная страховая компания на сегодняшний день объявила о том, что она идет на самоликвидацию. Ну то есть на добровольную ликвидацию. Акционеры приняли решение ликвидироваться. Соответственно, сроки подачи претензий кредиторов были до 22 июля 2021 года. Вообще, даже на сайте не было у них опубликовано о том, что они самоликвидируются, что значит надо в рамках добровольной ликвидации подать требования о включении в реестр кредиторов. Теперь возникает вопрос, вот кто этого не сделал. Если у компании сейчас хватит, скажем, да, мощности закрыть то, что они собрали и признали в рамках реестра кредиторов, вот что будет с этими людьми, которые не подались до 22 числа? Мне интересно, будет платить моторно-транспортное бюро по таким требованиям, либо они будут считаться погашенными, потому что страховщик давал срок, люди не воспользовались в рамках процедуры добровольной ликвидации не подались. И, ну, соответственно, да, то есть, будут ли регламентные по ним или нет Тот, кто в теме, мне тоже, да, было бы интересно послушать ваши комментарии Ваши мысли по этому поводу, потому что до этого, ну, если я не ошибаюсь У нас был один прецедент, это Киевский страховой дом Но реестр они формировали, денег не хватило И они пошли по общей процедуре банкротства Что будет здесь, не знаю, давайте посмотрим вместе Ну и, безусловно, я считаю, что в любом случае, если у тех людей, даже если компания будет добровольно ликвидирована, они погасят все то, что они включили в реестр, у тех людей, у которых было ДТП после того, как формировался реестр, то моторное, ну, безусловно, в рамках законодательства будет погашать эти обязательства вот, ну, за счет регламентных выплат. Поэтому, опять же, да, было бы интересно послушать мнение. Пишите комментарии. Давайте обсудим, то есть э, вопрос актуальный, дискуссионный, непонятно, э, что будет на самом деле. Спасибо, что остаетесь с нами, будем стараться забрасывать интересные, актуальные темы. Подписывайтесь, предлагайте темы, будем обсуждать. Э, ставьте лайки, рад вас видеть на нашем канале, спасибо.